Существует два пути к успеху. Результат будет одинаковый, но процесс разный. Первый путь – это когда вы говорите, что жизнь – это борьба. Нужно бороться. К успеху можно прийти, только преодолев все препятствия. Жизнь – трудная штука. И вот вы всегда будете бороться. Да, это хорошо – бороться за свой успех, но вы не будете наслаждаться процессом вашей деятельности. Вам всегда всего будет недостаточно. Вы будете так одержимы результатом, что сам процесс не принесет вам наслаждения. Второй путь – жизнь – это любовь. В этом пути вы любите все то, чем занимаетесь, вы наслаждаетесь процессом. Да, вы думаете о результате, но не зацикливаетесь. Вы мыслите позитивно, говорите «Жизнь – это хорошо!» Вокруг одни возможности. В этом заключается философия моего канала «Амар» означает «Любовь» с испанского. Меня зовут Амар. Я создан, чтобы любить и созидать, создавать и отдавать что-то для человечества. Да, возможно, пока мои ролики набирают всего лишь 30 просмотров, но я не зацикливаюсь на этом. Я так наслаждаюсь процессом, что мне все равно, сколько просмотров наберет мои ролики. Но в долгосроке я знаю, что все мои ролики выстрелят, и вам желаю перенять этот путь. Любите то, чем занимаетесь, а если это прям невозможно, тогда занимайтесь тем, что вам нравится. Да, возможно вы не увидите результата месяцев 6, но на седьмой месяце вы перекроете все усилия, которые вкладывали в свое дело. Насаждайтесь процессом и тогда успех вас обязательно догонит. Всем желаю удачи и успехов. Всем пока!